Подведены итоги ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России». На этот раз в голосовании принял участие почти миллион россиян. Так что «Автомобиль года» — это лучший индикатор народных вкусов и чаяний. Премия проводилась в 22 раз, а это значит, что она сопровождает отечественный автомобильный рынок на протяжении всего нынешнего столетия. Несмотря на недавние радикальные перемены, выбор россиян оказался консервативным. Радикальных изменений не произошло, потому что, в общем-то, разворот на восток, он требует времени, да, но вкрапления, вот как раз влияние уже китайского активно развивающего сектора, безусловно, отмечены и есть. В этот раз китайский автопром представляла компания «Черри», работу которой признали прорывом года, а две ее модели стали лучшими в своих номинациях. Приз новинка премиальный сегмент достался кроссоверу XEED VX, а лучшей новинкой весны и лета 2022 года оказался Cherry Tiggo 8 Pro Max. И действительно, за последнее время марка сумела добиться огромного прогресса на российском рынке. Это стремление, готовность автопроизводителя в максимальной степени отвечать на потребности рынка и конечного покупателя, это в том числе и организация работы и здесь в России, и взаимодействие между э, заводом-производителем и э, нами как э, дистрибьюцией. Среди относительно доступных легковушек лучшими стали Kia Picanto, Lada Vesta, Kia Ceed и Skoda Octavia. В номинациях, отведенных под премиум сегмент, награды заработали Mercedes-Benz S-класса и Aurus Senat. Среди кроссоверов и внедорожников лучше всех выступили Subaru Outback, Renault Duster, Subaru Forester, Kia Sorento и Toyota Land Cruiser 300. Лучшим пикапом стал Mitsubishi L200, лучшим минивеном Kia Carnival. А в номинациях для коммерческого транспорта вперед вырвались Peugeot Partner, Volkswagen Transporter и Газель NN. Тот самый выбор... Который и является основой да, так сказать, э, концепции автомобилей года в России, он будет всегда. Дай Бог, чтобы он был широкий и интересный. Потому что автомобили это то, что на самом деле объединяет людей. Однако изменившиеся реалии неизбежно повлияют на вкусы и мнения наших соотечественников. Очень интересно, как будет выглядеть список победителей в следующем году.